добрый день уважаемые зрители и слушатели информагентства ледокол сегодня мы в саратове присутствуем на пикете за больницу которую пытаются закрыть это 6 инфекционная больница также продолжается тема с ремонтом десятой поликлиники детской который вроде бы объявили но при этом то денег нет то не могут провести грамотный аукцион ну и по системе госзакупок провести это мне такую информацию сообщила одна из активисток данного движения. Вообще мы продолжаем с ними работать с начала этого года. И в июле им обещали начало ремонта. Но до сих пор ремонт не начался а больниц по-прежнему под угрозой закрытия. Девушка, подскажите, от какой вы еще раз организации для информации? Mm -hmm. Большое спасибо. Он а мы не участвуем в строительстве. никаких взрывоопасных там, ничем ничего у меня нет. Да я понимаю, лампы это меньше всего, наверное. Ай А вот, да Давай. Давай. Давай. Людмила Александровна Да, да, да Людмила Александровна Давай. Давай. мы Давай. Давай.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 все могу ехать могу ехать? Пожалуйста. да да да да да можно да, да. говорить. Ну, что бы будет, так вот. Ну, он по конкурсу знает. Понимаете, вы не его что Вы не дай руку, ходите. Не, я просто могу, выхожу, чтобы аккуратно не выхожу. вы все, вы Хорошего дня! Свидание! Свидание! Свидание! Как вы видите, только что подходил представитель капиталистической власти, ее аппарат угнетения, то бишь полицейский, и пытался этот пикет прикрыть. Хотя в законе написано, что проведение одиночных пикетов не должно быть согласовано заранее, если отвечает определенным правилам. Данный пикет этим правилам отвечает. Из этого можно сделать вывод, что сами представители буржуазного закона не знают те законы, которые они должны защищать, но при этом они готовы исполнять приказы своего высочайшего начальства. Представители правительства Саратской области постоянно снимают данный пикет, видимо беспокоятся. Сегодня параллельно проходит два пикета. Рядом с первым подъездом правительства стоит парень, который хочет, чтобы в Студгородке построили спортивную площадку. Когда пикет закончится, возьмем интервью пикетчицы, уважаемый. Люди практически не останавливаются рядом с пикетом, не интересуются. У вас руководитель где-то там. Сергей, да. а можно у нас приемный на свободное. Сергей, пойдешь? А вот так вот просто прийти приемку досмотр. Видимо, а сложно. Нам тут прием. Так вот. Ребенка-то оставьте вас. У нас, раз... нас есть 5 статья 59-го Федерального Закона и определены Ведь. права гражданина. Не пускают с камеры. А, ладно, с Добрый день, меня зовут Аркадий, я от информагентства Ледокол. Разрешите вам задать несколько вопросов. Да, Вы, да. Вы сегодня стояли в пикете за сохранение 6-й больницы и 10 поликлиники, верно? Да, верно. Сегодня уже в очередной раз прошел пикет за поликлинику десятую детскую. Вот. Ну, надеемся, что будет результат какой-то положительный, я надеюсь. Хорошо, вот вы говорили, что вроде как дали деньги. Мне это одна из ваших активисток передала, что вроде как дали деньги, вроде как ваш даже вариант ремонта одобрили для осуществления. Это верно? Деньги какие дали? Ну, я не знаю, какие деньги дали на ремонт. Я поясню. Дело в том, что родителями был составлен план ну, как предложение по оснащению поликлиника различными кабинетами включая лабораторию узких специалистов вот, для того чтобы ну, согласовать или утвердить там в ФБУС mm -hmm. вот соответственно есть у нас предложение и есть предложение главного врача вместе с Минздравом вот. Нам, наше предложение утвердили вот, но э, по каким-то, не знаю, странным обстоятельствам э, наше предложение рассматриваться не очень хочет э, Минздрав, поэтому будет э, дальнейшая борьба, чтобы э, присмотрелись и прислушались к нашему плану реконструкции здания. Понятно. А с кем вы только что общались? Что это за человек э, пришел из правительства? Чем он занимается и какой он вам ответ дал? Сейчас прям секунду, можно? Добрый день еще раз, Алексей. Вот мы с вашей соратницей уже говорили, и я и задал вопрос по поводу того, что это за мужчина подходил от правительства Саратовской области, чем он занимается, и по поводу чего он вас водил к себе в кабинет, что он предлагал. Сергей Юрьевич Наумов приглашал нас в приемную по обращению граждан. Вот. А, он сейчас на должности а, нами занимался Гритюшкина. Да. Угу. Вот. Сейчас он за место нее ведет все эти же медицинские вопросы, да. Как раз он в курс дела входит постепенно. И сейчас, естественно, увидев нас, опять снова с большими глазами, говорит, ну как же так, я же решаю вопрос. Я же, я же.. Ну я же не могу все сразу же с, с, с Ольгой Владимировной с, с Донизией, я уже виделся, я же все рассказал, ну как же так, давайте как-то конструктивно решать вопрос. И Мы ему и говорим, что мы не видим реальных дел, что наши планы поликлиники, он не так, он так и не одобрен до конца. И движения не видно. Он говорит, ну, я как раз этот вопрос решаю, мне нужны с министерства прислать информацию в Министерство здравоохранения. Мазин как раз этим занимается. Вот. А, на что мы и говорим, что сколько вам нужно времени. Он говорит, у меня сейчас дорожные карты, маршрутные карты сейчас нет, вот как только Мазина мне поставит. Я даже сегодня, говорит, поеду, и уже с ней говорит, потому что мне уже это все мягко, говорит, устал я. Вот. Только вступил в, долж в должность и уже устал? Устал, устал вот от этого вопроса. Другие есть вопросы, более наболевшие, поэтому она говорит, что ему, чем быстрее он решит, тем лучше. Тем более и губернатор его попросил в этом вопросе разобраться лично. Вот так. То есть без роли личности этот вопрос никак не сдвигается с мертвой точки. Что такое роль личности? Это я не... Ну вот мы ждем пока какая-то личность из правительства возьмет ваш вопрос на буксир и сама как бы его продавит. А может надо немножко по-другому? Не ждать пока кто-то из правительства не до решения проблемы. А долой правительства капиталистов, министров капиталистов и рабочих методами. Это другая уже тема, Аркадий. Это, это уже... связанная тема, кстати. Ну, связанная, но другая. Мы сейчас по поликлинику, по больничке. Вот, и это уже другой вопрос. Мы сейчас все, что возможно, делаем. Все, пока. Ну а как вы считаете сколько может продолжаться вот этот вот мирный ненасильственный как бы протест как бы просьба чуть ли не на коленях чтобы ваших детей хоть где то было лечить если при капитализме это никак не решается может надо что то более радикальное делать я по поводу других методов не знаю. у нас метод пока один самый простой Все закону все просто своими словами и мы стараемся все это решить спокойно и конструктивно единственное что мы чтобы нас быстрее услышали и увидели делаем пикеты делаем какие-то митинги ну и все что с ними связано а все это законно никаких моментов таких серьезных нет. вот так спасибо хорошо последний вопрос пока вы не ушли если закон пишет, тот, у кого нет в интересах, вам помочь. Как вы думаете, вы по этому закону сможете добиться решения вопроса? Возможно, в этот момент и нет. Ну, хотелось бы верить, что все-таки нас услышат. Ну, по вопросам веры это к агенту Малдору или в церковь, а мы все-таки занимаемся материалистическими истолкованиями нашего мира, поэтому придется что-то делать своими руками. Ни бог, ни царь, ни герой нам не поможет в этом. Ну, ну, ну что ж, продолжим работать. Да, хорошо. Благодарю. Спасибо вам за интервью. Удачного дня. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо.